Парусное судно с 4,4 тоннами гашиша на борту задержали испанские силовики в катиском заливе. Судно шло под британским флагом, на его борту находились двое человек. Корабль шел к западному побережью Марокко, но остановился в отдых в Испании за плохих погодных условий. О самом судне в Мадрид сообщили коллеги из Британии. По сведениям Лондона, наркотики планировалось отправить из Марокко в Южную Америку.